Лично проекту а, избедил Арику Магидиновичу за поддержку постоянно, директору и также Фэта Спасибо большое Лиге студентов Республики Татарстан, которая неустанно а, работает на благо студенческой молодежи и реализует молодежную политику. И спасибо, конечно же, молодому министерству. Я а, искренне признателен за вашу поддержку, потому что мы, молодежь счастливая. Счастливая молодежь, потому что у нас есть свое министерство не у пенсионеров, не у других категорий, а именно у молодежи. Это действительно радует и спасибо большое за эту, за эту поддержку.